всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый кран на котором можно зарабатывать криптовалюту салана и чтобы здесь выводить криптовалюту нам нужно насобрать 1500 токенов как видим я уже насобирал 1763 токена и в конце данного видео я смогу продемонстрировать вам выплату на крипто кошелек на данном кране можно зарабатывать одну криптовалюту салана так, На главной странице после регистрации, когда мы, когда мы зарегистрируемся, мы попадаем на вот такую вот страничку. Проверяем обязательно электронную почту. Я давно регистрировался, уже не помню. Возможно, на почту пройдет письмо, на котором нужно подтвердить свою учетную запись. Здесь мы видим партнерская программа 20 уровней. Здесь вы увидите лидеров. Здесь будут достижения. Кран, потом МЭД-кран. Еще дополнительный экран, потом автофауцет, автоматический экран. Но автоматический экран работает, когда у вас на балансе минимум 10 энергии. Там, кажется, 1 минуту и списывается 10% энергии. Энергию можно заработать на шортлинках. Также здесь есть просматривание веб-сайтов. Так вот, достижения вот так вот выглядят. Завершить 25 заявок на сборщике, получим плюс 50 жетонов и 1 энергию ну и так далее далее вот э, кран здесь есть который раздает раз в 5 минут 60 токенов и чтобы в нем принять участие в данном кране вам нужно раздать здесь капчу и антибота сейчас перезагрузим страничку вот сверху идет антибот здесь выбираем капчу которую мы хотим когда открывается всплывающее окно мы его просто закрываем таким образом админ зарабатывает на данном краме и делится с нами прибылью и так здесь вот разгадываем я не робот далее антибота 5 плюс 6 11 1 плюс 1 2 и 1 плюс 2 3 получается вот и нажимаем collect you reward Итак, good job, 60 токенов нам добавились. Также есть еще дополнительный экран. Там, где мы можем зарабатывать 15 токенов каждые 30 секунд. И за день можно сделать 300 сборов, не больше. И так само разгадываем здесь антибота. Сейчас перезагрузим страничку. Потому что капча не подсветилась. И вот, когда мы заходим на данный экран. Мы сейчас нажмем. Где угодно вылететь ссылка. Не, не вылетела. Итак, разгадываем капчу. Далее антибота. 8, 1 и 9. И нажимаем собрать свою награду. И каждые 30 секунд можно здесь зарабатывать по 15 токенов. Также здесь есть шортлинки. Я уже вот проходил. И за каждый шортлинк нам нужно дают получается вот 114 монеток здесь 114 113 ну и минимальный шортлинг стоит 70 токенов плюс если вы все шортлинки пройдете вы заработаете еще 156 энергии и вот такое количество токенов еще здесь есть просматривание веб-сайтов вот за 15 секунд нам дарят вот 50 токенов. Здесь вот за 10 секунд. Давайте посмотрим. Смотрим вот 10 секунд. Ну все как обычно, если вы зарабатываете с кранов. Все как обычно. Просматриваем 10 секунд. Разгадываем капчу. Здесь на выбор есть. Я выбираю всегда V2. Нажимаем вот на кнопочку я не робот. И нажимаем проверить. И мы зарабатываем 40 токенов. Так, друзья, перехожу на главную страницу. Будем сейчас выводить с данного крана На балансе у меня 1878 токенов. Опускаемся ниже, чтобы нам здесь выводить. Нам нужно вписать... Адрес кошелька Солана. Перехожу на крипто кошелек Faucet Pay, Захожу вот в раздел депозит. Копирую адрес Салана. Перехожу на dashboard. Вот наш dashboard. Вставляем адрес и нажимаю вистров. Так, good job, идем на faucetpay, на панель пользователя, и вот она выплата на топ. данный экран платит, кому он интересен, ссылку я на данный экран оставлю в описании, приходите и зарабатывайте. На этом у меня все, всем желаю хорошего заработка, хорошего дня и всем пока.